Доброго времени суток, дорогие друзья, меня зовут Дэн, так, канал Texas Games, да, у меня новая прическа. Новая ну, прическа, я, короче, пошел постригся, мне выпрямили волосы, я, короче, с ними хожу, потому что прикольно. Мы продолжаем играть в Чучу Чарли, у нас, короче, Бенди поезд, у нас осталось не множко. У нас осталось не множко. Нам нужно, нужно попасть сюда и выполнить вот это задание. Я предлагаю нам отправляться вперед и выполнять это задание по максимуму. типа и на нас теперь если этот корж нападет у нас все на максимуме кроме брони практически а нет, только броня да все только броня осталось улучшаем броню нам буквально 50 наверное единиц хлама еще дополнительно сверху нужно и все и мы э, ни хера себе мощные но мы будем высматривать Конечно, все равно подфризывает карта в реальном времени, но я же говорил, типа, делал один человек, и типа, жаловаться на то, что есть небольшие э -э -э проблемы с оптимизацией, на это вообще не надо жаловаться Ну зато игра охуенная И у меня бенди поезд, бля, вот это охуенно на самом деле Бенди поезд это топ, за это просто 10 тысяч лайков надо просто Ну, 10 тысяч лайков мы, конечно, не соберем, но ну а почему бы и нет? Так, короче, катимся-катимся. Я не знаю, пропускать этот момент, не пропускать. Не будем пропускать. И тут осталось и так совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Тут задание. Тут задание. Мы потом вернемся назад, вот так вот. Сюда вернемся, выполним вот это задание и поедем сразу яйца забирать. И все, то есть тут осталось совсем чуть, чуть Вот, видите, даже деревья двигаются, а деревья двигаются в реальном времени. В реальном времени. Костер горит в реальном времени. То есть вся карта, она прогружена изначально, сразу. То есть, ну я могу представить, сколько жрет... эта огромная карта. Ни хера, ни мало. Так, нам куда? Ту -ту -ту -ту -ту -ту. Назад, нахуй. Перебор, перебор. Ох, сука! Я слышу тебя, мразь. Он нападает нет блять он нападает он нападает карл погнали нахуй. сука ебаный Чарльз блять промах досадный промах бля придется назад возвращаться как тебе такое мразь как тебе такое мразь как тебе такое мразь блять он должен отступить он должен отступить я же сказал он должен отступить Назад нахуй Сюда сука Так мы где А ну мы почти до квеста доехали Стоять Засцал Не захотел дальше сражаться С Кэндис мы уже общались Блин мне поезд помял Шлепок Бля, мне кажется, вот отсюда было бы ближе бежать Нет, не ближе, ни хера Ладно, побежали, посмотрим, что у нас получится из этого Но прошлая серия С этими призраками, блядь Ни себе это было мощно Это было очень мощно Это было жестко Меня так еще никогда не трахали Просто я в таком ужасе, реальном ужасе Бегал О, блядь, это что, колдунья? Лизбет Мурквота. Здравствуй дорогуша Я тут готовлю похлебку со свежими ингредиентами Вот только мяса не хватает Чую на острове посреди болота лежит туша Отправляй сюда и принеси мне мясо А я отблагодарю тебя хламом Но смотри не попадись с болотного монстра Его зовут Барри Глядела бы следи за всплесками на воде Подплод близко не дергайся Пока стоишь мирно он тебя не тронет Заебись Соберите мясо в центре острова Блин, одно задание круче другого Я могу и так хлама пособирать, побегать Болотный монстр Барри Блять, болотный монстр Барри Мне, мне тут паути, призраки и болотный монстр Барри, блять Это Она тут живет, бедолага Болотная вода, соль, клевер, грязь, соль, мясо, любое, даже человечное Соль Зачем два раза соль? Ладно Так, ну тут, в принципе, недалеко. Тихо. Тихо. Ну! Нихуя себе рыба! И хлам здесь еще есть. Так, теперь надо выбираться с этого дерьма. Он, бля, плавает там, где не надо плавать Тихо. Но на этот я не запрыгну Бля, серьезно? Плыви отсюда нахер я Надеюсь, он не выпрыгнет сейчас на меня И как мне быть? Если он рядом со мной тусуется Так, ну он уплывает Да? Нихера он не уплывает Будто он просто по воде ходит, блять шлеп, шлеп, шлеп, шлеп, шлеп, шлеп Я ж почти выбрался Дай мне выбраться Тихо Я помню, что главное не двигаться Блять, молния еще это Тихо Вот это квест. Блядь, просто убегает монстра. Все? Ебать, Я справился. Привет. Какая вкусная. Вот I тебе лампа обещала. Спокойной ночи. Спасибо. За спокойной ночи. Так, мне нужно вернуться назад. Вот к этому вот NPC. Закончить задание, отъехать сюда Пойти забрать яйца И завершить нашу главу Потому что больше квестов я в принципе не вижу И А просто бордить по карте, ну это глупо Тупо, наверное Так, сначала надо к поезду вернуться А то я уже отметку поставил Уже на отметку побежал, а про поезд забыл Бля, музыку слышите? Походу где-то рядом Чарльз И сейчас он будет меня жарить Так, ну я вроде как к поезду бегу да, вон дом Кэндис, вон мой поезд Отлично Ну пока что все неплохо Кстати, мы же по Чарльзу, по, по Чарльзу постреляли Все Мы на фулку просто мощные Ебать Вот эта машина Погнали если встретим Чарльзов, будет хотя бы веселее. Ну вот эта двустволка тоже неплохая тема. Она перегревается, типа, быстро. Сколько? Пять выстрелов? Не, не 5. Ну-ка. Но его пока нету. Но было бы классно, если бы он напал, и мы бы вот так вот сейчас... В догонялки играли Бля, но ну он бы спереди поезда был Пришлось бы вот так вот по нему стрелять Я так понимаю А я по поезду стреляю, я трачу у него защиту? Не, не трачу Кстати, там был ящик, который я пропустил Там мог быть хлам Ладно Желтый стоял Перед тем, как Чарльз на нас напал вот по этой стороне стоял желтый ящик Но если сейчас увидим, заберем его Или мы его уже проехали? Наверное мы его уже проехали Но пока все спокойно Пока спокойно, тихонечко двигаемся Так, это наше депо старое Откуда мы начинали Ну, ракетница, я так понимаю, самая крутая, получается Ну, как по мне У меня такое ощущение, как будто я замедляю ход Нет? Не, не замедляю Так, смотрим по карте, где мы, что мы Так, пока еще едем Пока еще едем Бля-бля-бля-бля-бля, что происходит? Куда это ты там? О, еще коробка, смотри-ка. Плам-плам-плам-плам-плам-плам-плам. Так, побежали. Нас ждет финальный квест. Чего? Что-то было. Ладно. Ничего не понял, но ладно. Что-то вот какие-то мини-мини-баги Но я собрал почти все достижения в стиме в этой игре Так что я считаю, что... Ох ебать Привет Hi. Тебя прислали нас работать? Видимо, ты. Мне нужно кое-что он из тех башен. Мне переживание бесплатно. Я тебе даже заплачу. Я щедрый. Понимаешь ли, на материке никто не слыхал горных работах господина Уоррена? Он даже провал никому не сообщил». «С тех пор мы от него ничего не получили. Желаю в ужасном состоянии. Моя зарплата при моей квалификации к уром на спи». В всего никто из нас шахтеров не получил свой договор, мы работят А, мои работяги этот переживут, а вот моя безупречная репутация будет подмочена Как только выберу сострова, засужу этого ворона но Мне нужно доказательство, что он нарушил контракт, те бумаги как раз подойдут Он хранит все свои бумаги на самом верху этих башен Не буду объяснять, как я догадался, ты вряд ли поймешь Проблема в том, что он поставил эти башни с долго до начала нашей работы здесь, и теперь они сыпятся на глазах Я бы сам то забрался, но раз уж ты здесь, Диро знаешь, что там да как Немного своего лишнего хлама В награду немного лишнего хлама Лады, блять Я думаю, я тут тоже что-то симпатичненькое найду Но Мне кажется, это просто изи квест Просто изи квест Разве нет? О, кислотная! Ну, лаймовая кислотная, неважно. Так, наверх получается. Ага, не наверх, нихера. Вот здесь наверх. Кстати, судя по музыке, поезд рядом. Нет? Будет хорошо, если нет. Обычно, когда такая музыка, приезжает Чарльз. И начинает меня жарить Да ебушки, Воробушки, блять Надо хитпоинты восстановить Я же разогнался Почему я остановился в прыжке При прыжке Давай здоровье восстановим Так, тут наверх никак вот так есть. Наверх здесь никак, только по ящикам. И вот сюда. Супер. Ага, это закрыто. Значит, только по лестнице. Трусливый пиздюк просто, блядь. Ага, здесь закрыто. Так, тут есть немножко хлама. Так, но мне нужно с разгона прыгнуть вон туда Правильно? Отлично Блять, минус ноги просто Лам. Начало работы Казалось сложнее, это не то Куда тут дальше? хм. Ага. Выше, еще выше, еще выше. Он же, конечно же, документы хранит на открытом воздухе. Правильно? Не в помещении. Все? Уоррен. Прям Уоррен Баффет какой-то. Оп, минус ноги. Просто я там хлам увидел, и я хочу его забрать. А я хочу, а я хочу хлам забрать Пойдем, отдадим ему документы Это был последний квест в этой игре Который дополнительный Клауд Климбер Все, отправляемся вот сюда Нам нужно отъехать назад И, короче, приехать сюда А потом мы сразу отправимся сюда Понятно, да? Понятно? Понятно, непонятно? Так, сначала надо к поезду выйти обратно Чарльз Везде, блядь, эти метки с Чарльзом Чарльз, Чарльз, Чарльз, Чарльз Да нет, блядь Что происходит? Ага Отсоси, пососи век. Нет, блядь, нихуя он меня в полет отправил Сука! Минус 2 единицы хлама? Вы что, офигели? А ч так много? А, переодеться у поезда. Что-то не то никто нажал. Сука. А кислотная краска? А вот это лаймовая? Ну-ка. Прикольно. Но нет. Бенди пояс это топ. Поехали назад. Вот он, мразь, нашел меня. Но он где-то тут тусуется. Либо он после убийства спавнится в другом месте. Но ракетница его лучше всего долбит. Взрывака. Дихлофос. Катастрофщик. А это как называется? Боб. А точно, мы же его назвали Бобом. Так, сейчас надо остановиться и нам сюда. А, мы и так едем сюда. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Все супер. Потом нам нужно уехать направо. Не налево, а направо. И все. Правильно. Ну вот сюда пойдем, вот так. За яйцом, правильно, или что то там? Вроде как яйцо. Пошли, пошли, пошли, пошли. Ну вот он, сука, блять, вот Это было реально страшно. Я думал, убегу от него. У меня ж, о, затылки закололо. Поехали. На фрезы не жалуемся. А, стоп, тут горы какие-то, блядь Я думаю, я через них пролезу Правильно? Ну, если что, побегаем немножко Немножко Так, вот шахта Да, просто по горе наверх У меня же есть ключ от шахты Вроде как стоять плам я забираю ага нифига себе шахта прям храм какой-то это же здесь яйцо да все правильно там яйцо Я думаю, мы Чарльза быстро отмудохаем. У нас все на максимум выкачено. Яйцо где-то здесь, да? Или это выход? Ебать, еще и вниз спускаться. Ну, хотя бы подсказывают, что они вон там свистят. То можно было вообще рехнуться. Кто это блядь? Не знаю. Сука. Я почти перед яйцом был. Блять, ни он меня заметил. О, так, ну поезд на месте. Пожа, пошли еще раз, блять. Так, ну первых я очень легко обошел. Прям очень... А че он меня с двух выстрелов загасил? Вообще непорядок какой-то. Так, ну я запомнил, куда идти. Ноги сломал. Так, опять фризы какие-то. Так, сейчас этот пройдет. сюда Ой, блять, Ой, блять, ну, тикай, тикай, тикай, тикай, тикай, тикай, блять, больно, а тут меня с двух выстрелов замочил, в смысле с одного даже Тихо, Сидим Яйцо, яйцо, яйцо, яйцо, яйцо, яйцо, яйцо, яйцо, яйцо, яйцо, яйцо Так, я теперь думаю, есть какой-то другой выход Вон, смотри, еще один есть Открывай Бля, вот это напряженка есть. Опа. Красная краска. Если это меня сейчас поднимет прямо наверх. Сука. Прямо наверх, блядь. Вы что, охуели? Где поезд? Бля, бежать надо. Бежать, бежать, бежать, бежать, бежать, бежать, бежать, бежать, бежать. Недовольные, Недовольный... Ой, блядь, не туда бегу, туда бегу, туда, сюда бегу. Это что? Я почти понимаю, что они говорят, но нихуя не понимаю. Я сейчас просто возьму свою двухстволку, блядь. И разрежу вам ей ебальники. Сосите. так теперь нам куда теперь нам сюда дать пизды чарльзу Чу-чу, чарльз я уже еду к тебе мразь так главное не забыть свернуть куда мы поворачиваем поворачиваем вроде как правильно нет неправильно назад давай Бля, будет забавно выпрыгнуть из поезда, когда он на полном ходу. Как, вот пришло, как бы его ловить пришлось. Вот что я тогда делал, просто если я поезд запустил. Если в конце дадут, я просто запущу поезд и выпрыгну из него. Если игра не закончится, так, я не всю краску нашел, у меня еще есть красная. Ну, красная тоже симпатичная, но черная. Бля. Бенди поезд чисто. Ну что, Чарльз, ты готов? Мы едем к тебя опа, опа опа чуть не выпал чуть не выпал из поезда вон оно. уродерство это блять ну что погнали place, да иди ты нахуй Какого хера вы здесь вообще все забыли пошел нахер You be here. Все, назад. The main event, получено достижение. Сейчас мы сюда ставим яйца. О, какие яйца? Типа по факту это было бы еще три паровозика, зеленые, да? Зеленый паровоз, красный паровоз и синий паровоз. Будет забавно, если меня надурили и сейчас просто появятся три паровоза. Слишком много людей пострадает из-за этого вашего плана Ебать Нихуя себе Типа это нихера не его яйца Да О, ворона сожрал Так ему и надо Мне кажется Это нихера не его яйца были но это не я бегу. Погнали, нахуй! Вот это начался замес. Начался замес. Начался замес. Аски Чарс, аски Чарс, аски Чарс. Я готов, я готов. Я готов. Попадать, попадать надо, Даня, надо попадать. Блять, он же поглощает взрывы. Ремонтируемся Погнали, погнали Загасим потихонечку, загасим потихонечку Где он нахуй? Сюда иди Как бы я мог промахнуться? Как я мог промахнуться? Сука, телепорт ебаный. Что за брудмазер, блядь? Он типа становится еще агрессивней. Как тебе такое, мразь? Как тебе такое, мразь? Ремонт, ремонт, ремонт, ремонт Почти Почти Почти, осталось чуть-чуть Давай, давай, давай, давай, давай Сука, Чаркс, на ко нахуй, а вот и мост, да сейчас будет, на который мы должны были его завести. О, -о, -о, -о. Это было хорошо. Бля, эту игру сделал один человек. Девин Айзенбайс. Дэвин, ты охуенный. Вот ты максимально крутой. Это было классно. Играешь, говорю, вот на пару часов буквально, если все задания выполнять. Но мы подождем Two Star Games Unreal Engine, Unreal Engine, Unreal Engine с торговой маркой бла-бла-бла Это же не конец, правильно? Мне дадут что-то? Ага, ну мне ничего не дали Но, сцена после титров Яйцо? Одно яйцо осталось, да? Одно яйцо осталось Но как оно могло остаться? Это все яйца? Ебать, сколько там паровозиков Офигеть Если он сделает продолжение, это будет классно Ой, круто Очень круто если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, делитесь впечатлениями в комментариях. Подписывайтесь на Discord, на тикток, на инстаграм, в дискорд ребята сделали очень крутой. Там куча всего интересного, я думаю, будет вам понравиться. Я вам всем желаю крепчайшего здоровья, хорошего времени суток и благодарю за просмотр. До скорых встреч, мои дорогие, и всем пока.